Жители микрорайона Солнечный бьют тревогу. Недавно отремонтированный Несейский тракт уходит под землю. Ливнями уже размыла часть обочины и до беды может быть совсем недалеко. Этот провал грунта под трассой заметили проезжающие автолюбители. Размыв появился еще несколько месяцев назад, однако недорожные полицейские, не городские службы предпочитают не обращать внимания на проблему. Тем временем дожди буквально разъели земляную насыпь и медленно, но верно точат обочину дороги. Так скоро может уйти под землю и само дорожное покрытие. Наша съемочная группа пригласила на съемку депутата горсовета от местного округа, а он, как оказалось, совсем не удивился увиденному. В проекте, как предусмотрено, так, соответственно, подрядчик выполняет работы. Мы видим, что проект был не до конца продуман, не все было учтено, не были учтены ливневые Стоки не были предусмотрены трубы с трассы, которые бы уводили воду за пределы дорожного полотна. Иногородняя компания, выигравшая тендер на проектировку дороги, видимо, просточная жилоба желоба просто забыла. Подрядчик, не глядя, выполнил все по проекту, а мэрия также, не глядя, работу приняла. Теперь вспоминаем, что скупой платит дважды. Тем более, что этот размыв далеко не единственный на трассе. Аналогичная ситуация на развязке, ведущей в Солнечный. Эксперты уверяют, сами дорожники поработали спустя рукава. Подрядчик там был не очень хороший, который даже додумался бордюры укладывать кверх ногами. Вот. На сегодняшний момент мы с вами видим, что, во-первых, бордюры доложены не полностью. Сами они уже начали проваливаться, разваливаться. Напомню, что капитальный ремонт Енисейского тракта проводился целых три года, с 2012 по 2014. За это время расширили дорогу, положили новое полотно, обустроили обочины и отреставрировали освещение. На все работы из городского и краевого бюджета выделили миллиард двести миллионов рублей. И, судя по всему, эти деньги для этой дороги станут далеко не последними. Евгения Шелковникова, Денис Шабанов, Красноярское время.